Добрый день, дорогие и очень телезрители нашей программы. В эфире Бреме. Сейчас мы находимся в научном институте имени Ленина, где занимаются изучением улучшения качества жизни в нашей социалистической стране, в наших социалистических семей. Сейчас возле нас находится один из ведущих научных сотрудников этого института. Федор Нобелев. Здравствуйте, Федор. Добрый день. Федор, скажите, пожалуйста, чем вы здесь занимаетесь? Мы занимаемся очень хорошими вещами. Мы проводим разного рода и характера испытания по изобретению новых способов улучшения жизни и качества граждан нашей большой необъятной страны. Мы работаем по последним разработкам всесоюзно признанных ученых. Для вашей передачи мы специально подготовили документальный фильм, чтобы ваши телезрители лучше поняли, что мы здесь делаем. Давайте его посмотрим. В этом документальном фильме я подготовил для вас 5 лайфхаков, которые помогут вам улучшить свою жизнь. Вы молодой парень, который только что закончил школу, и вступил во взрослую жизнь, и чтобы выглядеть мужественно и солидно, как я, вы не знаете, как сделать себе такие же прекрасные усы, как у меня. Все очень просто. Возьмите вашу новенькую бритву, которую вам подарили ваши родители по случаю уступления во взрослую жизнь и выкиньте ее нахрен в мусорку. Через месяц вы просто удивитесь, как ваши усы вырастут сами. Вы тяжело работаете физически, вас постоянно мучает чувство голода и вы не можете просто уйти и пообедать, потому что работу нужно закончить вовремя. Выход есть. Если у вас есть такие же усы, как у меня, тогда есть очень одно простое решение. Когда вы завтракаете утром перед работой, просто возьмите сметану и намажьте ее себе на усы. И во время работы при чувстве голода вы просто можете слизывать сметану время от времени с ваших усов и вы никогда не будете голодны. Также вы можете добавить кетчуп по вкусу. А если вам нравится запах сметаны, и вы от него просто обалдеете, вы можете засунуть усы себе в нос, как я, и наслаждаться этим целый день. Вы молодой, перспективный, только что устроились на работу. Прошел месяц. И вдруг вы заметили, что ваша рабочая одежда пошелтела? От вас появился неприятный запах, ваши знакомые от вас шарахаются, над вами летают мухи. Что же делать, как выйти из такой ситуации? Есть очень простое решение. Вам нужно пойти в ванную комнату, включить воду, подождать, пока наберется ванна, и залезть в нее, и просто помыться. И желательно помыть усы, если вы пользовались моим методом ухаления голода в течение всего месяца. Обычным солнечным деньком вы сели почитать Карла Маркса. И по истечению пару часов на улице, как всегда, начинает темнеть. Ничего не видно, читать просто невозможно. Вы расстроены. Солнце заходит за горизонт, и, как всегда, вы просто ложитесь спать, чтобы подождать следующего дня. Но это все можно легко исправить. В большинство современных домов уже давно проведено электричество и искусственный свет. Вам просто нужно найти включатель. Обычно он находится возле двери у входа в комнату. Проведите руками по стенке. Когда найдете включатель, нажмите его. Вы просто будете приятно удивлены, как свет вернется в вашу жизнь, и вы можете спокойно продолжать читать. Вы устали быть молодым и красивым. Вам по горло все эти гулянки. Вы хотите уже быть пожилым человеком на пенсии и просто отдыхать? Не знаете, как это сделать? Элементарно. Просто где-нибудь встаньте и постойте 60 лет. И вы не заметите, как вы превратитесь в старого пердуна. Правда, это невероятно. К сожалению, после показа этого фильма Федор скончался от старости. И так как он был единственным сотрудником этого института, то мы вынуждены прервать нашу сегодняшнюю передачу. Мы пожелаем этому институту побыстрее найти ему скорую замену и достойную. А мы увидимся с вами в следующей серии «Бремени». Время. Ты для нас словно последний глоток воздуха. Не забудь подписаться на канал и поставь лайк.